Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Отдельная благодарность сайту «Финансовый гений» за предоставленные материалы. Надеемся, это видео поможет вам прийти к поставленным целям.